После напряженной весны июнь 2022 принесет благоприятные планетарные влияния, которые помогут достичь относительного спокойствия и некоторой внешней устойчивости и предсказуемости. Подходящий период для решения материальных проблем, переговоров и делового общения. Ощутимые улучшения будут с 4 июня. Меркурий перейдет в директное движение, что улучшит ситуацию по всем жизненным сферам. За несколько дней до выхода из ретроградности 2-3 июня Меркурий замедляет ход, энергии сконцентрированы, сосредоточены, собраны, организованы. В такие дни планетарные влияния становятся конструктивны и гармоничны. Полезно использовать этот энергетический потенциал для решения индивидуальных проблем. Люди меньше отвлекаются и распыляются на мелочи, и на посторонние моменты, и поэтому быстрее достигают целей. Начало месяца тревожное, поскольку 1 июня Марс в напряжении с Черной Луной, что дает обострение военных конфликтов. Также этот аспект поднимает кармические темы. Проблемы государств, вопросы безопасности отдельных регионов и стран. Служение Родине или причастность к национальной истории проявляется в разных формах и форматах. 10-12 июня гармоничный аспект Меркурия и ретроградного Плутона. Планеты находятся в земных знаках, поэтому можно ожидать достижения реальных видимых результатов на различных уровнях. Благоприятные дни для бизнеса, решения имущественных и финансовых вопросов, а также для международных экономических взаимоотношений. Удачное время для поиска работы и приема новых сотрудников, так как в этом случае они имеют все шансы гармонично влиться в уже устоявшийся коллектив. 11 июня соединение Венеры и Урана стимулирует желание к обновлениям к новым чувственным ощущениям день насыщен интересными событиями встречами знакомствами также возможен разрыв старых связей если существуют проблемы многие люди склонны к поиску новых любовных приключений меняется восприятие мира творческое проявление более яркое неожиданное люди становятся раскованнее пробуждаются уникальные способности 13 июня в 1827 Меркурий входит в знак близнецы где имеет статус управления до конца месяца присутствует атмосфера легкости подвижности насколько это возможно в сложившихся условиях из-за военной агрессии России в отношении Украины тем не менее у людей возникает желание встречаться общаться обмениваться информацией это время поиска контактов и новых знакомств на внешнем уровне поступает значительно больше правдивой информации о ситуации в сфере экономики с учетом военной и политической составляющей 14 июня в 1451 полнолуние в стрельце создает позитивный эмоциональный фон люди чувствуют воодушевление это полнолуние повлияет на всех в глобальных масштабах может подтолкнуть многие страны к формированию новой мировой системы безопасности на фоне долгосрочного транзита черной луны по знаку рак который характеризует народы и народности родину дом семью полнолуние в стрельце поможет Сохранить традиции, защитить и укрепить свою нацию, культуру и самобытность Может вдохновить лидеров некоторых государств на создание новых региональных союзов 15 июня гармоничный аспект Солнца и ретро Сатурна Его влияние также распространяются и на 16 июня Упорная и планомерная работа откроет успешные перспективы. В бизнесе или в профессиональной деятельности опыт способствует приобретению новых клиентов. Время тщательного планирования, самодисциплины и самоорганизованности, что в результате приведет к повышению производительности труда и к успеху. 16 июня Херон в соединении с Марсом вовне. Солнце в напряжении с ретро-Плутоном, а Венера соединяется с Северным Лунным узлом. С одной стороны, вероятное обострение военных конфликтов. Препятствия со стороны властей также возможны, новые ограничения на разных уровнях. Но с другой стороны, гармоничные влияния аспекта между Солнцем и Сатурном сглаживает внешний негатив, призывает упорно, организованно планировать и работать. В скором времени старания окупятся, а начальство или другие люди признают заслуги того человека, который старается если предшествующие действия были тщательно продуманы. 15 и 16 июня стоит взять на себя любые обязанности и приступить к осуществлению серьезных проектов, требующих длительной работы, особенно если они связаны с недвижимостью, бизнесом, строительством или инженерным делом. Добивайтесь расположения представителей власти и тех, кто старше, мудрее и опытнее вас. Если же вы занимаете высокое положение и обладаете значительным опытом, вы получите значительные личные преимущества, помогая окружающим. 18 и 19 июня Венера в напряжении с Ретро Сатурном. Правда, 19 июня аспект сглаживается гармоничным аспектом Венеры с Нептуном. В эти дни появляется недовольство взаимоотношениями, возникают взаимные претензии. Такое поведение в основном вызвано тем, что люди не в состоянии позволить себе те или иные покупки, а желания не соответствуют действительности. Возможно, Чрезмерное беспокойство, особенно по поводу юридических вопросов, романтических связей или приближающихся мероприятий. Главное в эти дни свести к минимуму беспокойство, не суетиться и все будет хорошо. Не торопитесь. То, что выглядит наиболее привлекательным сейчас, может оказаться наименее желаемым через несколько дней. Если что-то не получается, отойдите в сторону подождите 21 июня кардинальная точка года многое поменяется 20 июня гармоничный аспект юпитер меркурий формируется земной трин венеры и ретро плутона застопорившиеся дела получат темп то что вызывало раздражение 18 и 19 июня больше не имеет значения, так как компенсируется более полезными и перспективными обстоятельствами, знакомствами, деньгами. Если вы долгое время планомерно работали, то может быть в этот день получен окончательный благоприятный результат. 21 июня в 12-14 по киевскому времени Солнце входит в знак Зодиака Рак и наступает летнее солнцестояние, то есть кардинальная точка года. Третья декада июня будет насыщена событиями и с этого периода абсолютно все понимают, что необходим новый мировой порядок. Будут сделаны первые шаги в этом направлении, что даст положительные перемены. Многие страны объединяются против мирового зла в этот же день 21 июня гармоничный аспект венеры и ретро плутона очень вдохновляющий показывает правильные преобразования конструктивные решения особенно в экономической сфере на уровне государства происходят полезные трансформации в бизнесе в структурах власти 23 июня Венера входит в знак Близнецы в 3 часа 34 минуты по киевскому времени. Начинается период легкой адаптации в новых условиях. Люди открыты, настроены на позитив, что позволяет без проблем влиться в новый коллектив. Все, что связано с образованием, поездками, организационными мероприятиями, удается наилучшим образом. Сознание проясняется, ложная информация больше не воспринимается, а это обеспечит проблемы у пропагандистов. 27 июня Марс в гармоничном аспекте с ретро-Сатурном способствует концентрации сил, целенаправленной работе, выдержке. Если необходима встреча с тяжелым, жестким человеком, то можно запланировать ее на этот день. Так как даже самые нервные люди могут себя контролировать, избегать импульсивности, сдерживать себя, принимать правильные решения в сложенных ситуациях. День подходит для закладки фундаментального длительного цикла творческой активности. 28 июня Солнце в напряжении с Юпитером может дать беспокойство в связи с политическими событиями, социальной обстановкой, неблагоприятный день для решения юридических вопросов, получения разрешений и документов. Особенно не стоит на этот день планировать выезд за рубеж и во взаимоотношениях с иностранцами возникают сложности но напряженный аспект квадратура это напор и энергия сидеть сложа руки точно не стоит направьте энергию на упорную работу результаты которой в конце концов превратят ваши желания в реальность 29 июня в 5 часов 52 минуты новолуние в знаке рак в соединении с кармической негативной точкой черной луной в конце месяца эмоциональная жизнь очень нестабильна. появляются навязчивые страхи и фобии неприятные предчувствия однако все тяжелые психологические состояния исчезнут через несколько дней ни в коем случае не фиксируйтесь на негативе в этот же день венера в секстили с юпитером малое и большое счастье в гармоничном аспекте что создает благоприятный внешний фон на новый лунный месяц. Друзья, напоминаю, что общий гороскоп не может заменить личную консультацию астролога. Однако вы найдете для себя ценные подсказки в общих прогнозах, каких-то характеристиках. Но у каждого человека есть темы, конкретные вопросы, которые требуют